Всем привет, это спасибо за фраг бро, и я ебаная ванга. Не верите, сейчас убедитесь, кто-то скажет монтаж после этого видео или скажет что ты каждый раз так говоришь ну нихуя бля ебаная ванга, смотрите, моя чуйка никогда меня не подводит и я очень дохуя всего угадываю на самом деле и вот смотрите у меня сейчас вот пиздец чуйка что на этом аккаунте дохуя доната. Смотрите, 18 тысяч кредитов. Начнем мы с коробочки Мангус. Падает дробовик. Он тут как раз нужен. Падают э -э маузеры. О, видите? Дробовик уже есть. Сейчас мы покрутим еще, и нам что-то еще должно упасть. Так, смотрим. Пока нихуя, будем надеяться, конечно, на двойные маузеры. Но вепры с пяти коробок, это уже заебись. Во, тычковые ножи. Так, все, есть. Закрываем эту коробку, больше здесь крутить не будем. Теперь смотрите. Хелион. А -а -а, так, на время пока. Крутим дальше. Ну, может сейчас упадет карта. И мы его по карте купим. Если карта быстро не упадет, то может мы золотой выбью. Так, итого почти 3000 кредов. А на них у нас пока есть вепарь И тычковые ножи. На самом деле, как бы не очень круто. Но. Будем надеяться, что упадет нам золотой хелион. А, ну ладно, обычный упал. Тоже пойдет. Итак, есть хелион. Так, дальше, значит, чем мы будем крутить? А -а -а, наверное, мы будем крутить АВП. Вот в этой коробке. Правда, есть ножи, которые нам не нужны, но может упасть отсюда Макаров тотем. Уже думал, что-то выбил так. <смех> Много этих пушек тотемных пало Так, пока нифига. Ну, что там, АВП? АВП. Говорю же я, Ванга. Так, а дальше крутим, значит, что мы дальше покрутим. А, наинжо тут вообще что? А, наинжо Вегеланс, во, Он не нужен. А так, Максим, 9, тут, да, пистолетик, было бы хорошо. Мы, наверное, лупару выкрутим. Смотрите, тут ВП уже как бы есть на авика. В принципе, все основные ганы, да, уже достойные. Вот, а, если выкрутить еще к этому лупару, а она как бы упадет, то будет заебись. Давайте, поехали. Мне кажется, лупара долго будет падать. Скорее всего, а, нет. Ну вот. А, тоже 5 коробок. Собственно... Наверное, и все. Я думаю, тут больше смысла ничего крутить нету. CH9 как бы не нужен, вот Vigilance. А всякие там гороты тоже не нужны, вот Helium. Ну, в общем, я думаю, все. На этом закончим. Еще осталось 13 860 кредитов. А, итого мы имеем, а, получается, с 4 кредитов. Хилион, лупару, точковые ножи, ВПО и АВП. Вроде ничего не забыл, да? Вот uh, собственно, я вам говорил. Моя чуйка меня никогда не подводит. А когда она вот так вот настойчиво говорит: Ебать, вот на этом аккаунте тебе пиздец повезет, блядь, или там. Вот этот Дон по-любому здесь дропнется. Блять, работает стопроцентно. Все, подписывайтесь на канал если как бы вам понравилось э, то ставьте лайк всем пока